Купить квартиру в Сочи в новостройке или купить квартиру в Сочи с ремонтом за те же деньги. Друзья, всем привет! Вот такой вопрос вам хочу сегодня задать. Проведу небольшую параллель по ценам. Нахожусь я на своей любимой бытке. Покажу сейчас те места, которые вам еще не показывал. Наконец-то тут распускается зелень. В Сочи у нас получилась очень затяжная зима. Квартиру буду показывать с ремонтом. Вот в этом доме цена будет как я всегда люблю говорить, подарок судьбы, потому что мне есть с чем сравнить. И очень хочу от вас получить обратную связь в комментариях. Такое окружение. Есть тут даже вот мангальная зона. Ребята жарят шашлыки. Все утопает в зелени. Панелька. Обычная панелька. В хорошем состоянии. Вот. Ну, здесь такая вот система, да. Парковки занимают только свои там небольшая детская спортивная площадочка а там на горизонте у нас строится жилой комплекс кислород и чуть левее сочи парк это вверх горы бытха северный ее склон коты не ругайтесь сарика расшумелись вот сейчас прям покажу вам виды здесь, конечно, все потрясающие. Вот только посмотрите, какие потрясающие виды. Просто уже я вам показываю. Это вид соседнего гаража. Здесь детский прямо возле дома. Тихо, спокойно, зелени сейчас станет еще больше. Ну скажите, ведь клевенько выйти из своего дома во дворе пожарить мяско вот с такими видами. Такие пожарили вы шашечки, точнее жарите, может быть что-то выпиваете и любуетесь вот такими потрясающими видами. Ну скажите, красивые тут виды? Это Сучипак на ваших экранах, там на горизонте Снежные холмы, Красной поляны. Ну, а это жилой комплекс Кисворот. В подъезде чисто. Цветочки. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 32,4 квадратных метра. То есть прихожая. Там вместительный шкаф. Его открывать не буду. Ремонт не так давно. Освежали. Получается Зал. Она же как детская комната. Такая застекленная жилая лоджия. То есть тут прям тепло. Хороший вид с в Зелень. Ну немного прям просматривается море. Все-таки покажу. То есть вид в елочку. И немного просматривается море. Здесь можно посушить зато вид в тихую сторону я вот так еще осуждаю значит кухня метров 6 если не ошибаюсь и санузел ну, здесь немножко как бы нужно приложить руку прям немного не доделали. Вот. Как-то так. Друзья, это у нас улица Ясногорская, повторюсь, сверхбытхие для тех, кто не знает. Смотрите, бабушки ходят с палочками и не жалуются, что это гора, гора, живут вон какие долголетние. Значит, по инфраструктуре перечислять... Вообще бессмысленно, все сетевые магазины, садики, поликлиника, школы и так далее, все тут имеется в пешей доступности. Там автобусная остановка, я не знаю, рынок. До моря минут, наверное, 20, отсюда минут, наверное, 25 пешком. Можете как по карте посмотреть, у нас ориентир, улица Ясногорская, дом 12. Сколько идти до моря и до любой инфраструктуры, там отделение почты, очень хорошие дорожные развязки, самая главная цена. Сейчас я вам ее озвучу. Конечно, я понимаю, что любители новостроек могут закидать меня помидорами, но если провести параллель, получается, да, а, не знаю, кислород, например, а, Сочи парк, а, кислород от 6 ста 650, по-моему, если я не ошибаюсь. Это будет за 15 квадратных метров без балкона. Цена, да, и аж до 8,5 миллионов. И Эта квартира с ремонтом стоит 7 миллионов 850 тысяч. Можно купить в ипотеку, и мы можем прописать даже полную стоимость. Ну кто? Незнаком с микрорайоном Бытха. А в самом конце данного ролика выскочит ссылка. Видео будет называться «Почему я выбрал район Бытха». Друзья, не бойтесь покупать квартиру в Сочи. Не бойтесь ее покупать на горе. А не бойтесь позвонить, написать по телефону, который появится на ваших экранах. Если видео понравилось или не понравилось, там ставьте палец вверх. Вот. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. Стрит. До новых видео. Пока. Друзья, напомню еще про несколько интересных предложений, кто ищет дом в Сочи на Макаренко с ремонтом 425 квадратных метров на земле 7 соток, в хорошем жилом состоянии, стоимость всего 35 миллионов. Можно использовать как бизнес, разделить вам помещение, на, на перепродажу, либо просто как мини-гостиница. Мини на Бытхе здесь же, практически в самом низу, возле санатория Металург, здесь бассейн с морской водой, там до моря вообще 10 минут, там штропа круг, по которой я бегаю с собакой. значит. Это двушка, 56 метров, стоимость 11 миллионов 600 тысяч. Возможен разумный торг даже при такой низкой цене. А, снизили цену на апартаменты в самом низу в Светланы. 24 квадратных метров, новая цена 11,5 миллионов. Идеально под сдачу, то есть там загруженность очень хорошая. А, в самом центре Адлера, в жилом комплексе Плаза, статус квартира. Можно купить даже дистанционно, кстати, любую квартиру или дом. А, стоимость... 9 миллионов 300 тысяч. Нет таких цен в самом центре Адлера. А потом есть кое-что в ПГТ «Сириус», если вас интересует этот район. Есть в жилом комплексе «Олимпийский», который граничит с ПГТ «Сириус». За 9 миллионов 700 тысяч 28 метров с балконом, с видом на море, с ремонтом. Что еще? Есть кое-что в новостройках для инвестиций, для перепродажи. Не стесняйтесь, звоните, пишите. У меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Ну а пока, пока.